которая координирует работу волонтерской группы «Сестра Новосердия». Что происходит в госпиталях матча, что в той линии фонда, насколько загружены, какие потребности. И, честно говоря, когда я писала пресс-анонсы, у меня была тема на пресс-конференции, что война продолжается. Но так как у нас войны война не объявлена, вот, поэтому это было бы не настолько достоверно. Поэтому, Елена, если нужно, расскажите, охарактеризуйте ситуацию. Ну, слава Богу, что мы не объявляем войну, нам еще не хватало кому-то войну объявить. Мы и так все э, в жутком состоянии находимся. А, добрый день всем. А, ну, на сегодняшний день война не то что не окончена, она, к великому сожалению, продолжается и продолжается а, в огромном... А, в... В огромном масштабе это лично мы можем видеть тем, сколько ребят поступает, к сожалению, к нам в госпиталь. И знаем некоторые данные, по, точнее данные по некоторым госпиталям Донецкой области, которые мы точно так же курируем, по больницам Луганской области, которым мы тоже помогаем, чем можем, вместе, с, слава богу, с друзьями, товарищами, которые готовы помогать этим всем. Ну, на сегодняшний день, то есть за ночь, у нас 44 человека поступления. Все абсолютно разное, все абсолютно с разными травмами, ранениями, абсолютно с разными болезнями. Из-за того, что сейчас еще начались дожди и простуд, сейчас прибавится огромное количество, а в том в котором находятся сейчас ребята, эти все окопы и так далее, то есть эта простуда может вылиться в гораздо серьезные вещи. Огромное количество контузий у ребят. Это, конечно, наверное, еще страшнее, чем перенести операцию по какому-то вживлению импланта, потому что это человек становится сразу непредсказуемый, невозможно предугадать его реакцию на что-либо, особенно на какие-то звуки, так как мы с ребятами общаемся не только, когда они лежат в госпитале, мы продолжаем, естественно, с ними общение, с теми, кто... С, с теми, кто уходит на фронт снова, с теми, кто переводится в другие госпиталя, с теми ребятами, которые наши харьковчане остаются здесь. Мы всегда с ними поддерживаем связь, всегда общаемся, пытаемся каким-то образом помочь в решении той или иной проблемы. На данный момент наша, наш фонд и волонтерская организация «Сестра Милосердия», мы являемся одним из организаторов всеукраинского всеукраинского объединения участников ато волонтеров, которая зарегистрирована в разных областях нашего города, и мы пытаемся окликнуть все вопросы абсолютно, которые, с которыми сталкиваются ребята, которые возвращаются из зоны АТО. По потребностям, к великому сожалению, возможно, ну, хочется очень сильно надеяться на то, что люди не сдались. Скорее всего, наверное, они немножечко выдохлись, понятно, потому что уже каждый пятый харьковчанин из дому вынес все, что у него был. Все их и одеяло, и подушки, и постельное белье советского образца еще, и так далее, и так далее, и так далее. Все, что было, все выносится, все привозится, и слава Богу, но, к сожалению, этого мало. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что поступление в госпиталь есть ежедневное, ежедневное. И если человек поступил в госпиталь даже не с ранением каким-то, а он поступил просто с передовой, допустим, с приступом язвы, то точно так же нужно, о человеке нужно заботиться, и точно так же человека нужно и одеть, и обуть. Потому что его схватила на поле эта язва, его вот забрали, либо то волонтеры, либо медики на скорой помощи, и привезли в госпиталь ровным счетом, без ничего абсолютно. Поэтому очень-очень-очень хочется сказать вам всем, вы большие молодцы, вы очень много помогаете нам, и без вас мы вообще ничто и никто, мы ничего бы не смогли сделать. Но очень хочется все равно обратиться к вам с просьбой соседей, друзей, родственников сейчас, особенно людей, у которых, есть, у которых огороды. Приносите нам, пожалуйста, какую-то помощь ребятам, особенно какие-то свежие овощи, особенно фрукты. Сейчас уже начали яблочки, абрикоски. Вот всего этого тоже ребятам очень хочется. Некоторые э, ребята по второму кругу уже находятся э, в зоне АТО. И они там уже второй год, э, ну, достаточно ну, тяжело э, Самое главное, поймите, что у ребят здесь нет родственников, нет друзей, нет никого. Есть только волонтеры, к которым они прибегают постоянно, и есть только вы, наши дорогие граждане, все наши любимые самые патриоты. И все-таки я уверена, что патриотом в Харькове быть гораздо сложнее, чем в любом другом регионе Украины. Но так как у меня папа мой проживает в Западной Украине, и... Я к нему ездила, проведать, проехала по Украине и могу погордиться тем, что такого количества прокурив и такого количества украшений всего гор... нет ни в одном городе Украины, как есть в Харькове. Все благодаря нашим всем активистам, которые большие умнички, особенно Громадская Варта, которая занимается этими всеми вопросами, они большие молодцы. И я очень рада, что у них хватает выдержки постоянно обменивать, заменять флаги, и что у нас очень красиво, и все в желто-синих колерах. По потребностям нам очень сильно нужен кофе. Кофе нам нужен постоянно, всегда абсолютно неважно какой. С точки зрения экономии и всего остального, лучше всего брать огромные пачки или банки. Это все-таки намного дешевле и это все-таки больше. Потому что, скажу вам честно, обыкновенные вот эти вот пачки кофе, ну, не буду называть марку в качестве рекламы, это бы выглядело, наверное. Вот большие пачки кофе, обыкновенные, целлофановые, ну, вот таких у нас уходит где-то около 6-7 пачек в день. Когда... Такая погода более прохладная, вот как сейчас, на сегодняшний момент, вот сейчас до часа 15, на сегодняшний момент уже 5 пачек улетело. С 7 утра начиная, вот приехала сегодня без 107 и 7, и уже без 107 ребята стояли под волонтерской комнатой, дайте бы глазка кавы, дайте бы глазка кавы, я говорю, но ну, чекайте секунду, зараз я вам все сделаю. Вот так что и чай и сахар. И сладости какие-то, печенье, пряники, вафельки, все время, все время постоянно нужны. Это, скажем так, уже такой традиционный завтрак у ребят <laughs> в госпитале. Им очень нравится, и они все время вот, просят чего-то такого. И еще раз, еще раз напоминаю, что у нас каждый день новые ребята бывают. То есть каким образом происходит, ребята, поступают в момент ожидания поступления ребят, естественно, есть связь, есть координация. Мы знаем, сколько должно ребят приехать из какой области, из какого региона. Соответственно, можно в этот же самый момент запланировать, какая часть ребят будет переведена или у нас это называется эвакуирована в другие области нашей Украины. Конечно больше всего ориентируется на, естественно, наличие отделения по болезни данного конкретного бойца в том или ином городе, наличие места, потому как, я думаю, что понимают все, что сейчас загружены все больницы, все госпиталя и все даже маленькие крохотные какие-то пункты, если это маленькие села по всей стране. Вот. И в зависимости от этого ребят переводят. Естественно, Харьковчан оставляют здесь. Некоторых ребят есть такие больницы профильные только в Харькове. Поэтому некоторые ребята, даже те, которые проживают там в Западной Украине или в Южной Украине, или еще где-то, их отправляют именно в Харьковские больницы, потому что таких в Украине более нет. То есть это, допустим, наш институт неотложной хирургии. Это просто... Я не знаю даже, как этим людям кланятся многие, потому что то, что они делают, и таким образом, как они помогают, спасают бойцов, и также спасли всех тех ребят, которые получили жуткие осколочные ранения в момент нашего самого страшного теракта 22 февраля 2015 года. Вот. И точно так же очень тяжелых больных доставляют в этот институт неотложной хирургии, и там замечательный, замечательный, так, он просто чудеса творит. Я не знаю, каким образом он это делает. Он, наверное, железный, потому что он и не спит, и не ест в момент какой-то очень сильно тяжелого какого-то бойца. И он ставит его на ноги. Ну, конечно, к сожалению, бывают и плохие исходы ситуаций. Но они очень сильно стараются. Да, на данный момент у нас в 17-й больнице находятся ребята по профилю конкретно, потому как, к сожалению, в госпитале нет такого отделения по украине нет такого отделения поэтому ванну мы отправили туда мы как вчера его только перевели в областной больнице ребята сейчас на данный момент там находится один человек но было такое что было и 52 и 60 это было зимой когда были вообще страшные боевые действия но а, все постоянно отправляются вы вот вы нам описываете, вы пишите, какие ранения, какие травмы, сколько людей, там, откуда поступили и так далее. Мы же тогда будем понимать, что это, к великому сожалению, мы не можем этого сделать. Потому что получается это все равно, что играть в карты, раскрыв эти карты своему э, противнику, с которым ты играешь. Получается, что все информации, которую, которую просят опубликовать люди, этой всей информации мы даем великое понимание нашей противной стороне, а всем понятно, что они очень хорошо отслеживают все сайты украинские, волонтерские, как никто другой, даем полную информацию о том, насколько уменьшилась наша армия на передовой. Мы не можем, естественно, этого делать, поэтому каким-то образом. Но поверьте, что к сожалению нуждаются очень сильно в госпитале, а конкретно ребята ежедневно в помощи, постоянно. На данный момент практически все средства, которые мы получаем от людей, а фонд наш существует только на те пожертвования, которые приносят, либо приносят люди, либо переводят на наш фонд. К сожалению, у нас нет никакого-то весомого такого, там, спонсора или еще кого-то. Мы обращались к крупным компаниям и к мелким компаниям и так далее. Но ответа так и не последовало, разослали около двух с половиной тысяч писем о помощи. Но... К сожалению, так никто не откликнулся. У нас есть... Елена, нужно там... уточнить, это в рамках Харькова Харьковской области или по всей Украине эти письма? Нет, это, это в рамках Харькова и Харьковской области, потому что прекрасно понимаем, что каждая часть Украины занимается своими, и очень некрасиво было бы с нашей стороны просить еще, допустим, там писать бы во Львов, там просить, что вы дайте нам деньги, у них точно так же есть госпиталь, есть точно так же больные ребята и так далее, ну и тем более Львов и Харьков, как-то они отличаются друг от друга, ну это, например, на данном примере, я как бы крайние точки взяла, такие вот, э, но нам очень сильно Ургород помогает, они нам присылают еженедельно огромные посылки, у нас лечится их ребята со 128-й бригады, и мы постоянно с ними на связи, и так вот они нам тоже точно так же, мы собираем мы собираем по всему месту, люди нам приносят, они нам все приносят, мы сразу, сразу вам, вы же, будь ласка, нам фотки, вы же напишите, что, вы цей, что мы же все отправили, потому что они нас там, ну и мы вот как-то все время в таком тандеме, в Содружестве, вот находимся с Западной Украиной, и с Львовом, и с Сумами, и с Полтавой, и с Житомиром, с Черниковым, с Черновцами, со всеми-всеми городами, самая вот уникальная у нас была посылка из Одессы это были друзья мои КВНщики, вот, значит, мама одного из моих друзей активно в Одессе занимается вот тоже волонтерством. Они нам прислали огромные посылки, неподъемные, там были вот сладости, конфеты, всякие такие. И самое было классное, когда мы достали из этой коробки вафельки «Забадайка» Харьковской беспитной фабрики. мы даже опубликовали этот момент, что они с Одессы нам в Харьков нашу продукцию прислали. Вот. К сожалению, не хватает нам постоянно, нам очень сильно не хватает обуви, просто ужасно не хватает. Практически каждый день ребят мы отправляем вот в какие-то другие города, а еще хуже на передовую. Если раньше мы могли позволить себе а, закупать формы перца и одевать ребят, то, к великому сожалению, на данный момент у нас такое огромное количество, вот я начала говорить о том, что мы средства, которые получаем от людей, практически все сейчас, тратим на импланты. То есть это такие, как мы называем их с нашими хирургами, гайки и болты. Они специализированного материала и они рассасываются в организме на протяжении каких-то лет. Вот. Точно так же мы закупили с стоимости стоимостью аппарат. Огромное спасибо той компании, которая взяла на себя эту ношу и заплатила за него 3900 долларов. И они отказались признаться, кто они такие. Ну, то есть с человеком мы переписывались, созванивались, разговаривали. Но кто они такие, они нам так и не признались. Огромное вам спасибо, что вы это сделали. Аппарат уникальный. Это э, такая лаборатория центрофога, которая при помощи твоей же собственной крови изготавливает сыворотку, которую можно вкалывать э, человеку. И, э, уменьшается количество бойцов, которым нужны эти импланты. То есть это все, это все эти косточки, все эти мышцы, и все, все эти ткани, они начинают нарастать. Это, конечно, процесс достаточно долгий, но избавляется человек от а, установки в свой организм чего-то изнородного. Ну, то есть такая вот очень хорошая, важная вещь. Это новация? Ну да, это новация. Мы успели ее ухватить, и пока есть только в Киеве и в Харькове. Вот надо поговорить тем, что вот вы там спим. У нас а, работает один замечательный хирург. Я не знаю, когда он это успевает делать, потому что там бывают операции всеночные. А, и когда-то еще успевает штудировать полностью весь и, и, интернет и, ну, медицинские все эти сайты, изучивать, узнавать, что где появилось, что где нужно, что где как. И потом он всегда мне звонит, и ты, он завжди э, Западной Окраины, он всегда мне звонит, Ярина, я тут нашел такую штуку, бежи до меня. Я прихожу, и он мне рассказывает, я сижу, да, да, да, да, да, боже, что это такое? И сама уже бежу, открываю сайт и вычитываю, что он такой, что его там заглянуть треба, потому что э, все шкарпчики терминами, терминами, терминовыми. Я, конечно, по сравнению с тем, что было год назад, я уже великий спец просто во всех этих терминах, во всех пониманиях, даже различая медикаменты, группами там, и так далее, и так далее, потому что очень много с мы работаем. А, вот. Ну, то есть стараемся как бы работать на опережение. Очень хотелось бы, чтобы государство наше все-таки работало на опережение. Понятно, что наш масштаб масштаб государства, конечно, больше, но они же больше профессионалов, чем я, например. Поэтому, мне кажется, они должны все-таки... Хотелось бы, может быть, какую-то... Вот для Коммина, для Верховной Рады, для прака президента, может быть, провести какие-то такие курсы, чтобы волонтеры каким-то образом обучили бы их, каким образом нужно действовать на опережение. То есть сделать это не через полтора года, открыть новый правительство, а, возможно, немножко раньше. Хотя, понятно, что есть куча еще. Система, она да. малоадаптивна, да, поэтому... Ирина, очень... если можно, э, по поводу медикаментов, насколько да. есть необходимость, в каких, э, и мы перейдем к вопросам, вы попутно да, еще... по поводу медикаментов, значит, э, э, госпиталь в медикаментах не нуждается вообще, все есть, ничего не надо, очень редко бывают случаи, ну, недавно был тот, когда мы заминировали тут что-то и машина не смогла доехать до госпиталя, потому что ее просто не пропустили и никого не интересовало вообще, куда эта машина едет и что, потому что было все заблокировано и там не хватало препарата, пришлось бежать в больницу. Это бывает очень-очень-очень редко и в медикаментах не нуждается в госпитале. Зато в медикаментах очень сильно нуждаются передовые, передвижные, Рисунные, не знаю, как правильно даже назвать, все медицинские, скажем так, центры, которые работают при батальонах, особенно тех, которые находятся на передовой, очень сильно необходимы. Необходимы бинты, стерильные, не стерильные, не столь важно. Необходимы стерильные салфетки, обязательно порядки, те, которые именно для операционных. Нужны марли. Марли нужны в большом количестве очень нужна вата, но вата нужна только стерильная, та, которая вот в твердой такой вот упаковке, скажем так советского образца, она вот такая вот круглая, либо маленькая, либо большая, она в твердой упаковке, да ней написано, что это стерильная вата, именно стерильная, не стерильная не нужна. Сполжики там всякие ватные и все остальное в этом необходимости нет. Его свезли еще в начале войны столько, что нет расхода на него такого большого. Вот далее очень сильно необходима система, необходимы шприцы все абсолютно разных форм двойки, пятерки, двадцатки, десятки, очень нужны физрастворы в Большие больших-больших количествах. Mm -hmm. количества. Очень нужны жгуты. Самое тяжелое, это то, что не хватает очень сильно жгутов. Жгуты нужны специфические, они нужны резиновой тонкой трубочкой, как когда-то раньше, водители у меня всегда были в аптечках водителя, длинные плоские вот такие вот жгуты, которые очень сильно неприятно пахнут, не нужны. Имеются они в очень большом количестве, в очень большом количестве имеются, но, к сожалению, в них нет необходимости, потому что он настолько неправильно, неудобно сделан, что им очень сильно... Конечно, естественно, когда ситуация безвыходная, лучше, конечно, американские и израильские, но, к сожалению, у нас не так много их в стране, поэтому мы в таком количестве не сможем найти, но мне там пришла американская посылка, огромный ящик вот, пол ящика это вот было такими вот жгутами конечно там все, ну весь золото просто выжимаете к эту гонку с собой, например. вот, э очень нужны растворы вингера ну, э в принципе, наверное, это самое основное то что, то, что необходимо потому что именно вот эти вот все, эти, эти все позиции они быстрее. ну точно так же нужна магнезия, нужен лутонпуфин желательно, конечно, в шприцах сразу это, конечно, чуть дороже но это гораздо удобнее при оказании первой помощи непосредственно на передовой, ты просто его достал, рванул за ниточку, вколол и все. То есть противошоковое лекарство, видимо. Если это амп... ампулка и шприц, это достаточно долгий процесс, хотя бы по той простой причине, что руки у тебя непонятно в чем в данный момент находятся. Нужны перчатки. Перчатки, конечно, лучше всего, чтобы были стерильные. Но это достаточно сложно, потому что они гораздо дороже тех перчаток, которые обыкновенные, перчатки не танковые, ни в коем случае танковые перчатки с ними очень сильно неудобно и с ними очень сильно а, плохо возиться, тем более какие-то делаются, сольные перевязки, когда делаешь жгутами вот, или чем-то очень неудобно, когда танковые перчатки, и поэтому не танковые перчатки, uh -huh. то есть в принципе, наверное, это такое вот самое необходимое но ну, Основной вопрос, как деньгами, куда свозить медикаменты и, и как лучше деньги, медикаменты? Смотрите, каждый человек, у каждого человека абсолютно разные загруженные Кто-то может привести деньгами, кто-то может привести лично. Люди, те, которые готовы покрасить это время, которые, если у них есть это время, лучше, конечно, всего это все купить и привести. Можно просто, как с 9 до 19 с пометкой на пакете, на ящике, на коробке написать, что для передавать. Вот, то есть, ну, в принципе, мы и сами понимаем, что это все, все, все перевязка, все лекарства, все-все-все всегда все уходит только на передовую. Мы всегда вывозим именно на передовую, потому что ну, вами, в госпитале нет свободы необходимости, поэтому мы вот. Либо можно перевести деньгами, но очень большая как-то просьба, если это будет перевод по картам приватбанков. Все карты указаны у нас на группе Facebook «Анцетра Милосердия» от а Ольга в группе контакта со стороны сети АТО.РОК АТО, АТО, Харьков либо можно позвонить по телефону нашим 096-126-105-43 097-515-66-34 два наших телефона, можно уточнить более подробную информацию вот, с 9 до 7 пожалуйста, привозите в госпиталь если вы присылаете деньгарты, очень большая просьба напишите смс на эти два номера телефона точнее на любой из них или напишите просто к нам в группе что я там такая-то, такая-то, перевела такую то сумму конкретно там на перевязку чтобы мы понимали, что эти деньги конкретно у нас идут на перевязку естественно, у нас всегда все публикуется то есть если мы собираем на имплант какого-то бойца, после этого как только он оплачен, публикуется эта платежечка в оплате всего этого то есть, если это перевязка, соответственно, публикуется вот, то есть, целенаправленно. А так обычно там, два раза в месяц всегда есть отчеты по всем затратам, что куда где было потрачено, на какие нужны, на какие эти. То есть я там скрупулезно все выклеиваю, все фотографирую, и все всегда в общем доступе есть. И ну, раз в вот год уже, надеюсь, не будет этого года. Не придется это делать, есть ответственно-годовача. Ну, то есть годовай можно за прошлый год посмотреть от 31 декабря 22.20, поэтому -го опубликовано о чем годова. Да, сейчас мы перейдем к вопросам. Да, коллеги я... Прошу. Я думаю, что вы сказали, что не будем называть сколько, но тем не менее, у меня интересует такой вопрос, а насколько переполнены на харьковские постеры, где еще какие больницы, бойцы? Именно пальцах он находится и вот вы сказали, 44 человека за последние сутки это все-таки ну, простуда что вот я сейчас сказала сразу, что это все вместе все одновременно вместе и с абсолютно всех разных точек то есть нет такого чтобы что-то преобладает именно в конкретно вот сегодня там, как вчера или ну... преобладает в месте то что вообще а больше чем всего помогает, больше да? всего это ну на данный момент это травма именно травмы полученные да. То есть это были такие... Но ну, бывают просто травмы абсолютно разные. Я думаю, что вы понимаете, там, ну, абсолютно разные, как конечностей, там, головы, там, и так далее, так далее. То есть это были именно преобладания да, на, на, на данный момент. Это настолько переполнен госпит? На данный момент не переполнен. Не переполнен настолько, чтобы, грубо говоря, людей с травмами не в психиатрии. Вот. Ну, то есть пока что не, не переполнен. То есть места еще есть. Но ежедневно практически проходит эвакуация же в города. По Харькову на данный момент у нас в Институте неотложной хирургии нет никого в связи с ремонтом. В Институте неврологии тоже никого нет в связи с ремонтом, к сожалению. Вот. Есть сейчас 17-я больница и 8 Вот на данный момент пока. Слава Богу, пока так. У кого-то? Да. да глава Ирина, хочу спросить, как так получается, что некоторые, вернувшиеся из зоны АТО, не найдя адаптации социальной, встают на преступный путь? Чего не хватает? Психологической поддержки, финансовой, и чья это проблема? Государственная, волонтерская? Сложно. Это не совсем тема да, нашей сегодняшней пресс Это очень но эта тема очень важная на самом деле, и одна... Когда это важно, меня просто единственное смутило, Встают на преступный путь, я просто не слышала. Продажа оружия. А, продажа оружия. Ну, наверное, это не ко мне, это, наверное, это сбыл вопрос. Ну, в вашем. А -а -а. Вы с ними общаетесь лично? Ну, я общаюсь с ребятами, которые у нас сидят в ну Я думаю, вряд ли вы ребята, приходили, вы мне говорили, вот вы знаете, мы не продали там тонкое оружие. Мне кажется, вряд ли вы так... У них есть психологические проблемы, я так понимаю. А тут повышенное да. чувство справедливости. Так. Это, это да. да. Тут я с вами абсолютно согласна. Да. Что до повышенного чувства справедливости, я согласна, потому что особенно в Харькове, потому что все видят прекрасно, готовы у нас прекрасный драгоценный мэр и все очень сильно, думаю, сверхповышенное чувство у нас, наверное. И если не дай бог на выборах произойдет то, чего все боятся, нормальные люди, я имею в виду, боятся, то мне кажется, что тогда сверхчувство справедливости очень сильно у нас тут зажрал. Но это личное мое мнение. Вот, э, по, поводу, значит, по поводу психологического, э, смотрите, какая происходит ситуация. Ведь те ребята, которые возвращаются, которые ну, в состоянии э, нормально двигаться, ходить и так далее, у которых там нет никаких повреждений, они не лежали в госпитале, они не придут сами за помощью. Вот в этом должна помочь их семья. А каждый член семьи – жена, дочь, мать, отец, кто с кем где живет, брат, сосед, друг – вернувшегося своими человека, должен помочь этому человеку, потому что невозможно ни государству, ни волонтерам охватить это огромное, этот, это количество огромных ребят, которые возвращаются и будут возвращаться, возвращаться и возвращаться. Должен помочь чем? Обратиться в психологические центры, обратиться, в данный момент можно обратиться спокойно к нам. Мы найдем. Каким образом, как найти человеку помощь как оказать ему помощь психологическую, э, там, реабилитацию оказать, допустим, если у него там была какая-то травма, он не поехал лечиться, и сейчас она у него ноет и так далее, и так далее. То есть ему там неудобно ходить, и, там, неудобно лежать, или там не поднимается рука, или еще что-то. Вы, Вы можете поможете? направить к специалисту. Конечно, мы найдем кому куда, отвезем, привезем, отправим и так далее. Приблизительно с 1 наверное, августа, может быть, немножко позже, не могу пока точно сказать дату. У нас откроется большой реабилитационный центр, центр помощи психологической, с физиотерапией, с криосаунами и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас работаем очень усердно над этим проектом. Это будет не однодневные курсы, то есть это не пришел человек, поговорил с кем-то, развернулся, ушел, а дальше расцветай, не расцветай. Это будет групповая, групповой лагерь, скажем так, в котором ребята будут проходить от 7 до 10 дней вот такую вот реабилитацию. И это будет не только те, кто лежал в том или ином госпитале, это будет касаться абсолютно все ребята, которые находились в зоне боевых действий, все абсолютно ребята смогут посетить и получить эту необходимую помощь. Ну, пусть это будет, будет, конечно, прежде немножко к делу, потому что вы придете вся эта структура непонятная у нас немножко тормозит нас. Придете, расскажите Конечно. подробно об этом проекте, <соценно> а если есть еще какие-то вопросы? А вот начнем профессиональной занятости. Это, в принципе, уже государственная ответственность. Как нам адаптироваться социально? Психология понятна. Я на самом деле считаю, что самое основное сейчас, то, чем будет заниматься центр наш, это, то бишь для начала выявление с помощью психолога, выявление у человека, скажем так, скрытых навыков. Допустим, человек мог быть строителем да, до войны, войти на фронт, отвоевать, вернуться, и в данный момент вообще ничего. То есть у каждого все время хотим только, допустим, чего-то употреблять. Есть такие специализированные тесты, по которым можно выявить вообще человека склонности и его интересы, не спрашивая, а что тебе интересно. То есть при помощи тестов, при помощи специализированных вопросов можно выявить э, человеческие, вот такие вот, скажем так, скрытые даже для него самого, скрытые внутри себя какие-то желания, какие-то возможности, о которых он не знал. Вот. И как только это будет у нас, вот, как только это будет выявлено, мы а, сотрудничать будем точно так же с фирмами, которыми теми или иными, и будем рекомендовать вот конкретного данного человека на работу конкретно вот эту вот фирму, в которой есть место. Чтобы тип типа такого, типа, типа потому что очень хочется все-таки, чтобы ребята, чтобы у нас не было так, как после Афгана, как. чтобы просто этого не было. Особенно для тех ребят, которые планы с которые готовились с оттаном, начали возвращаются. Я знаю огромное количество ребят таких, ну, то есть там вообще еще тяжелее ситуация, чем первая. Потому что тогда ребята возвращались и понимали, что никому не нужно в стране вообще. Ни волонтеров не было, никого вообще не И гарантия того, что они вернутся сейчас и что-то изменится, мы должны дать гарантию. мы, Мы волонтеры, мы семья, мы государство. Три мы должны дать гарантию ребятам, что когда они вернутся, они вернутся к нам, героями, И тогда у них не возникнет желания продавать это оружие, потому что они будут понимать, что у них есть где заработать на хлеб, прокормить свою семью и так далее, и так далее, и так далее. Но хотя бы все-таки верить, что большая часть ребята да, все-таки с сильным духом и с психологически. Знаете, заметила, что те, кто занимался какими-либо единоборствами восточными, наиболее сильнее психологически возвращаются оттуда, чем те ребята, которые, вот, ну, скажем так, Просто как-то, видимо, это, наверное, следует Если есть уточнение... Вы говорили, что в этот месяц вы откроете, да? Ну, приблизительно стараемся к 1 августа. Но я все-таки думаю, что, наверное, мы не успеем в связи с тем, так... Ну, вы сами понимаете, что... Какой у вас, какая поддержка для этого сентября? Для открытия? Ну, вообще, сентябрь, стройная основа какой-то брат, на нашей, нашей организации, для того чтобы получить грант мы сначала должны показать какую-то работу, мы покажем работу при помощи наших драгоценных друзей, всяких у нас есть разные айтишники, которые, мне кажется сейчас все волонтеры живут на айтишниках, вот, потому что они все готовы помогать, да. вот, но ну, благодаря помощи наших айтишников мы сможем стартовать, показать работу, показать начало работы, сейчас у нас идет экспериментный проект, то есть мы сейчас на, на ребятах из Харькова, на месте, ну, э, скажем так, репетируем, то есть заодно мы хотим посмотреть, какой будет результат и как ребята действительно ли им самим будет интересно. А вдруг они нам скажут: найдите, вы, это неинтересно, никому это не надо. И мы расстроимся, поплачем и придумаем что-нибудь другое открыть. Вот, мы надеемся, что так не будет, что им действительно поможет. А пусть такова, здесь, э, сначала из маленького количество стандартов. И, и, и, и, и, ну, на самом деле, я думаю, что э, э, ну, лично мне так кажется. И вот э, с э, доктором, с которым мы вместе как бы это все разрабатываем, э, мы вот, сошлись на цифре 30. И причем 30 всегда. Все mm нормально, -hmm. причем 30 всегда. То бишь, вне зависимости от развития, расширения и так далее, 30, не больше. То есть вот группа 30 человек, которая потом поделена на маленькие группы, это уже будет 9 психологов, в зависимости от конечно. Потому что мне кажется, что если больше, не стоит просто больше. 30 хорошее число, это удобно и комфортно. Это, воз... это э, возможность для человека каждого запомнить по имени, каждого знать кто, откуда, из какого региона, грубо говоря, даже запомнить биографию своего, скажем так, соседа по комнате, по этажу там и так далее. Поэтому, то есть это то, что может память человека спокойно воспринимать в течение этих десяти, там, семи дней, которые они будут проходить это все время. Mm -hmm. Да, я да, да? я вас помню да. Какой день, я помню, когда вы дали большой лист, ну, дающихся вещей, которые... Все это же самое, да еще на тот момент очень сильно нужно два кондиционера в инфекционное отделение катастрофически просто нужно два кондиционера сейчас слава богу дождь, прохладно но просто отделение инфекционное, ребята оттуда не выходят они не могут оттуда выйти и просто там конечно чуть-чуть вот, те которые были там и которые стояли сталинки к сожалению приказали долго жить и уже невозможно к использованию, поэтому сейчас очень сильно просим. вдруг кто-то готов остаться со своими кондиционерами, пожалуйста, привезите. К нам. Очень нужно два кондиционера для тяжелого операционного отделения. Коллеги, вопросы уточнения. Посмотрите, насколько вы сейчас ваш состав. Ну, в принципе, он у нас не менялся. У нас единственное, что добавился мальчик, мальчик из гуганской области, он милиционер. Он перевелся оттуда работать сюда, работает здесь и постоянно всегда приходит нам помогать все время. Вот. Так что это единственное, что у нас добавился человек. А у нас убавились наши две по той причине, что они закончили школу и сейчас поступают в институты. Поэтому они немножко от нас отошли. Вот. И как бы по приказу однокомандующего, то бишь меня, все-таки надо, хотя бы первый курс начать хорошо отучиться. Вот, поэтому, как бы. и, и того, так. сколько вас на сегодня? Но, какая И, и армия? того, и того а, нас на сегодня получается мин, э, минус 2 плюс 1. Сколько? Нет, я не раскрою. Тайну. Да. Все. Да. У нас все женщины, а, кроме двух, вот милиционера мальчика из Годарской области и нашего бойца 92-й бригады Мишенки Кочева который получил серьезную травму в Уавайске, вылечился в госпитале у нас, получил огромные, очень серьезные контузии. Психологи порекомендовали ему вот такую работу волонтером. И он у нас уже достаточно давно и постоянно с нами, с нами, с нами. Мы очень рада, что он у нас есть. И он хочет, по идее, он должен быть списан, потому как и травма серьезная, и контузия, просто там контузия очень серьезная, ему ни в коем случае нельзя на передовую, но он хочет. Мы пока ведем с ним переговоры, иначе свяжем, просто как ставим, посадим у себя в комнате, потому что считаем, что он не может уже, к сожалению, не оборвать, он очень хочет. Заключительный вопрос. Да, там. ничего. Там. Где? Да. У какого парня? Ну, вот. а, а можно будет да, если что, что, немножко подсаписать да, на пару комментариев ваших да, а жертв? Хорошо. Да. да, я хотела спросить, насколько сейчас активно жертвуют на госпитале да, по сравнению с предыдущими я просто говорила об этом в начале. К сожалению, людей у нас намного уменьшилось. И даже вы можете посмотреть наши все отчеты. Потому что я так пересмотрела. Мне кажется, что мы, наверное, единственная организация, которая вывешивает отчеты ежедневно о том, кто сколько чего принес и кто, и кто сколько каких денег передал. Вот. У нас это все намного очень сильно уменьшилось. И у нас сейчас очень большая проблема с точинками машин, там, колесами и так далее. Скорой помощи нашего гаража, госпиталь. То есть сейчас не знаю пока, где брать мне средства, вообще, чтобы починить машину, новые колеса, и, ну, и, и так далее. Пока я сейчас в таком пространстве, к сожалению, не хватает. Сейчас очень средств и опять же уменьшили средства настолько, что мы не можем уже 4 месяца позволить себе купить ребят в и А к великому сожалению, по положению ребята, которые находятся на лечении в госпиталях, не получают форму. То бишь чисто теоретически он может из госпиталя приехать к себе в часть и получить, но чисто практически ни у кого ни разу это не получилось сделать. Поэтому пока мы очень стыдно, но мы вынуждены ребят отправлять головами. Грубо говоря, ну, я имею в виду, что без формы и перца, а в каких-то резиновых тапочках, потому что очень сильно не хватает головы даже каких-то элементарных кроссовок вымытых тоже точно так же не хватает и в каких-то футболках и шортах причем в шортах у нас ну, то, что может, кто-то покупает естественно, это какие-то такие простые дешевые вещи и очень забавно выглядит, когда возвращается боец в шортах пляжных, с пальмами, в шлепанцах и в футболке но там, слава богу, какие-то его вещи есть на передовой он может переодеться потому что даже доходит до такого, грубо говоря, смешного и прямо до слез обидно, что не можем, вот, к сожалению, восполнить все то, все, все то что было утеряно, сожжено, разрезано при каких-то оказаниях помощи и так далее. Если нет вопросов, мы, Ирина, тогда ждем с презентацией нового да, проекта. Обязательно. Вот, да, надеемся, мы что... Ответная реакция будет, и какая-то активность, и, может быть, вполне вероятность. Ну, вы знаете, я даже уже переговорила с многими, скажем так, крупными бизнесменами нашего города, переговорила лично. Они готовы, очень-очень готовы помогать, но, в принципе, это для бизнеса абсолютно правильно, они должны видеть старт. Они должны видеть, что это не просто слова какие-то, они должны видеть, что это реально есть, что вот реально это все стартовало, и действительно это все существует, Они а просто на словах или на бумажке написано. Равно как и для получения гранта. Просто можно сесть, написать все на это самое, получить деньги, а кто тебе нормальная европейская страна даст тебе эти гранты, если, ну, бумажка. Это бумажка. Можно сделать шикарный бизнес-проект, у меня слава богу, мама этим занималась еще с самого начала, все эти бизнес-планы составляла и все остальное. Но глаза всегда лучше, чем бумажка. У да. меня вопрос последний. Да. Как уж боевой дух? Мой боевой мой дух лучше всех. А после разговора с вами, Глеб, э, я Ти! Оттините, пожалуйста. Си. Глеб, Ти! мне. Глеб Си. будет еще лучше, да? Вы мне там приготовили подарок. Да. Все, спасибо большое. Спасибо. Вам, коллеги, большое за вопросы.